эфиры с представителями институтов. Сегодня на связи Институт э, психологии и образования Казанского федерального университета. Вы можете задавать свои вопросы о поступлении, экзаменах и проходных баллов в Инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. На ваши вопросы ответят заместитель директора по международной деятельности Института психологии и образования Баклашова Татьяна Александровна. Ответственный за прием Института психологии и образования Путулянна Рене Сережевна. Ассистент кафедры дошкольного образования Рав Ганачевский Арсений Михайлович. Итак, господа, давайте приступим к вопросам. И первый вопрос. Какие направления подготовки бакалавриата есть в вашем институте? Добрый день, уважаемые абитуриенты, коллеги, все, кто нас сейчас слышит и смотрит. Дело в том, что в нашем институте есть направление психология, специально-дефектологическое образование, и основное образование – это педнаправление, это начальное образование плюс иностранный язык, дошкольное образование, дополнительное образование плюс иностранный язык, ну и ряд специальностей, которые подходят по данным профилям. Если есть конкретные вопросы по какому-либо профилю, я готова на них ответить. Пока нет вопросов по конкретному профилю. Второй вопрос. Проводятся ли консультации, либо подготовительные курсы по вступительным испытаниям для абитуриентов, которые не сдавали ЕГЭ? То есть это второе высшее образование? Нет, это не второе высшее образование. Ну, если потому, что... планируют поступать научное. Отделение. Нет, нет, нет, подождите, это немножко разные вещи, потому что есть абитуриенты, которые в свое время не сдавали ЕГЭ, но не имеют специального образования, там, допустим, среднепрофессионального какого-либо образования, хотят получить высшее образование, и им необходимо для того, чтобы поступить, сдавать внутренние испытания, в формате ЕГЭ в нашем университете, либо должны обратиться в центр ЕГЭ, с заявлением до 1 февраля принимается заявление, издавать ЕГЭ для того, чтобы иметь эти баллы и участвовать в конкурсе на поступление. А что касается второго высшего образования, как вы говорите, во-первых, сейчас такого понятия нет, есть вторая ступень высшего образования, это магистратура. Для этого надо иметь высшее образование. Я просто хочу напомнить, что эти вопросы задавали нам абитуриенты, поэтому они такие ну, бесплатные. Да, я понимаю, вот. поэтому я и пытаюсь объяснить, что нет такого понятия, как выше получить образование выше, не сдавая ЕГЭ. Если есть абитуриент, который имеет среднепрофессиональное образование да, или среднеспециальное образование, он имеет право сдавать внутренние испытания в формате ЕГЭ на базе Казанского федерального университета. Он также получает баллы ЕГЭ. И по этим баллам он, естественно, участвует в конкурсе, в общем конкурсе. Отлично. Насчет магистратуры спросили, какие направления есть на магистратуре, на магистратуре и есть ли там бюджет вообще? Да. Магистратура имеет педнаправление, имеет психолого-педагогическое направление, психологическое направление и специально-дефектологическое. Также магистратура имеет бюджетные места, но не на все направления имеется бюджет. бюджета не имеется на психологии, на трех направлениях психологического образования. И на некоторых программах такая программа, как педагогика высшего образования, она имеет как бюджетные места, так и на за... очно-заочной форме обучения, только контрактные места. <Lyili> Также задали вопрос, есть ли бюджет на логопедию? На логопедию бюджет есть. А какой минимальный проходной балл? 25 мест, минимальный проходной балл 265-262, вот так вот. <Lets weird> <llets red> um -hmm. а, одна абитуриентка пишет, слышала, что правила приема немного изменились и можно поступать сразу на 10 направлений, это так? Да, <skry> это так. А можно как-нибудь конкретно рассказать об этом? Ну, человек имеет право подать заявление на несколько направлений и участвовать в конкурсе. На тех направлениях, куда, вот, допустим, он сдавал вступительное испытание, куда соответствуют его проходные баллы ЕГЭ, он в любое место на 10 направлений может давать, да? Угу. Подает заявление, участвовать везде в конкурсе. Только, естественно, выбор остается за абитуриентом, куда он будет подавать оригинал своих документов. А какие минимальные проходные баллы для прохождения на контракт на направление психологии? Ну, раз спросили на контракт, то есть ну, бюджет? На контракт э, порог прошлого года составлял 175 баллов. Угу. А если бюджетные места на психологии? 287. Отлично. Какие на экза... психологии 10 бюджетных мест. Спасибо. Какие экзамены нужно сдавать, если поступать к вам после предколледжа? колледжа а после педколледжа, в принципе, те же самые экзамены, что и сдают все остальные абитуриенты. Это, соответственно, профилирующие предметы. По педнаправлению профилирующий предмет – это обществознание, русский язык. И для абитуриентов из педколледжа – это педагогика либо начального образования, либо педагогика дошкольного образования. Угу. Какие... А попросили рассказать про направление клиника психологическая помощь ребенку и семье, и нужно ли там учиться больше 4 лет. Да, клиника психологическая помощь ребенку и семье, это у нас специалитет, там 5 лет образования, поскольку это специалитет, да, профилирующий предмет для поступления на данный профиль это биология, русский язык, ну и, соответственно, на выбор уже три оставшиеся предмета. Это математика, профильный иностранный язык, либо обществознание. Набрав определенное количество баллов, поступается на бюджет. Бюджетных 44 места. Что представляет из себя сама специальность? Конечно, на этот вопрос более подробно можно получить ответ, когда придут на день открытых дверей в наше учебное здание. И непосредственно с коллегами данной кафедры могут пообщаться абитуриенты, поскольку это специфика определенного рода. Я, к сожалению, не психолог по образованию, педагог, поэтому, чтобы не вводить в заблуждение абитуриентов, лучше обратиться непосредственно на кафедру данного направления. Ну и также вопрос про клиническую психологию. если там бюджетные места на заочном отделении? А у клинической психологии заочной формы обучения То есть нет. Она нет. только угу. очная форма, поскольку это специалитет 44 бюджетных места. Мы уже, наверное, ответили на этот вопрос отчасти. Есть ли в вашем институте заочное отделение, то есть на каких направлениях? На педагогике. В основном педагогический угу. блок. Это начальное образование у нас имеет заочка, дошкольное образование у нас имеет заочную форму обучения, у нас психолого-педагогические направления имеют заочную форму обучения, и специально дефектологическая, то есть логопедия заочка есть и специально психология заочная есть. Отлично. Можно ли в этом году, как и в прошлом, подавать документы на бюджет и сдавать вступительные экзамены онлайн? А это уже будет зависеть от того, как будет работать приемная компания. Если приемная компания будет работать так же, как и в прошлом году онлайн, то, соответственно, будет все проходить в режиме онлайн. Если это будет все-таки офлайн прием соответственно, вступительное испытание надо будет сдавать уже, находясь непосредственно на экзамене. Я обратилась сейчас к вопросам, которые у нас в прямой трансляции. Спросили, какие баллы нужны на начальное образование. В смысле, проходные баллы какие? Да. Ну, естественно, порог надо пройти, для того, чтобы можно было подать документы высшее учебное образование, а порог установленные это, это можно найти на сайте? На сайте что? можно найти, вот. я могу пороги озвучить, баллы. Да, это если обществознание знания, порог 45 баллов, русский язык, порог 40 баллов, и математика, порог 39 баллов, биология, порог 39 баллов. Вот эти вот пороги надо пройти для того, чтобы элементарно подать документы на в университет. Также спрашивают, какие экзамены нужно сдать для поступления в аспирантуру? В аспирантуру, к сожалению, там экзамены философия. Обычно, Обычно сдается философия да, сдаётся, а сдаётся и иностранные и профилирующие предметы, да, предмет. или психология. А, аспирантура ⁇ это немножечко а, другое направление, да. это другой профиль, и мы в основном работаем с абитуриентами, поступающими к нам на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Аспирантуру у нас занимаются наши коллеги отдела аспирантуры. Отлично. Интересный вопрос. После обучения на логопедию можно будет работать только логопедом или дефектологом тоже? Это тоже вопрос да. к специалистам, ага, работающим да, на да, этой да. кафедре. Когда будет день открытых дверей, дверей и, как сказала уже Нарина Сережина, наши абитуриенты, потенциальные абитуриенты смогут задать вопросы именно коллегам, которые трудятся в этом направлении. Я думаю, они получат исчерпывающий ответ. Хорошо. Тогда... Приступим к абитуриентам, которые поступают на бакалавриат. Главный вопрос. Предоставляется ли общежитие студентам? Да. да. Общежитие у нас предоставляется всем студентам без исключения, независимо от того, они учатся на бюджете или на контракте. Студенты первого курса проживают в деревне Универсиады, студенты старших курсов проживаются в общежитиях студенческого городка нашего федерального университета. Обеспечены все местами э, исключения бывают только в том случае, если сам абитуриент или уже будущий студент не желает жить в общежитии. А так обеспечивается стопроцентно все. первоначально на входе, а потом все зависит да, от результата сессии, да. да, то есть студент должен себя показывать со всех сторон отлично, ну или как минимум хорошо, то есть он должен не нарушать дисциплину и порядок, учиться на хорошей отметке для того, чтобы. Ну и, соответственно, должен проявлять активную студенческую позицию, жизнь студенческую, хорошо, естественно, вести себя в общежитии. Там что тоже есть ряд правил, которые надо соблюдать, и поэтому тоже бальная рейтинговая система для проживающих в общежитии студентов. И, соответственно, исходя из этого, уже формируется потом список и предоставление кое-какое место в общежитии каждому студенту. Хорошо. Какие документы нужны для поступления и нужна ли будет медсправка 086У? 086У медсправка нужна для тех, кто будет поступать на педнаправление. Uh -huh. А документы какие нужны для поступления? Ну, а документы, как обычно, это паспорт, заявление, фотографии... Снился инн копии всех документов, как обычно, когда человек куда-то пишет заявление о поступлении, о приеме. Так. С какого курса начинается практика у педагогов? С первого. А где она проходит? Школах. Она Я проходит в школах, да, Школа. да Школа. можно сказать. В детских садах. В детских садах, в детских садах, образовательных там, организациях. Обыдевания. Да, и все-таки сет практик, он достаточно такой разнообразный у нас здесь. И э, необходимо сказать, что э, практики, они пронизывают, в принципе, весь контент обучения. И э, теоретическая подготовка, она сопряжена с практической подготовкой. Э, э, практики разные по характеру. Есть практики учебные, есть практики производственные. Э, э, они Их отличают Характер э, преемственный, то есть нельзя сказать, что каждая практика существует сама по себе, то есть это выстроенная логик, логика на каждой кафедре. В принципе, эта архитектура практической подготовки она достаточно четко выстроена. Практики магистрантов отличаются по сложности. Необходимо подчеркнуть тот факт, что, например, если сравнивать с практикой магистрантов, то там по большей части разворачивается проектировочная деятельность, исследовательская деятельность, и также менеджеральный компонент заведен, то есть они должны у нас еще как управленцы себя показать в образовательных организациях. И, соответственно, в зависимости от того, какие приоритеты задаются согласно в ГОС, разрабатывается контент практик. Практики в нашем институте, как, собственно, наверное, и в других институтах Казанского федерального университета, то, что сопряжено с педагогикой, реализуется в образовательных организациях первоочередно в образовательных организациях, в лицеях Казанского федерального университета. У нас с ними партнерские отношения, мы действуем в рамках модели школьно-университетского партнерства и нашей обучающиеся, как раз-таки по большей части проходят практики именно там. Но также у нас есть школы, базы практик, у нас есть детские сады. Да, школьные образовательные учреждения. школьные образовательные учреждения, которые также вовлечены в этот процесс. И мы взаимодействуем уже, естественно, не первый год. У нас есть свои руководители, так называемые менторы, да, практика именно от образовательных организаций. И вместе выстраивается и контент, и индивидуальное задание на практику, и осуществляется уже оценка по результатам прохождения практики. Угу. Продолжим тему практик Спросил у нас студент, видимо, четвертый курс Какие практики будут у иностранных студентов на четвертом курсе Общая психология Это, наверное, вопрос по большей части к психологам Я представляю кафедру педагогики высшей школы Именно как доцент, как человек, который работает со студентами и Здесь, наверное, все-таки целесообразно опять-таки дождаться дня открытых дверей, и вопрос, если интересует, и задать Абитуриент спросила. Здравствуйте, на всех факультетах есть вступительные экзамены? Либо где-то не нужно вставать? Вступительные экзамены да. есть везде. это абитуриенты выпускается со школы, сдает ЕГЭ. Это и это есть... Говорит, скорее всего, не про ЕГЭ, а про то, когда, например, в Институте социально-философских наук, когда ты поступаешь на телевидение, ты сдаешь дополнительные вступительные испытания. А, это профилирующие экзамены на определенные профили. Это если абитуриент закончил педагогический колледж и имеет именно профиль направления педагогика дошкольного образования или педагогика начального образования и желает поступить на эти же направления, то он сдает внутренние испытания педагогику либо дошкольного образования, либо педагогику начального образования. Если абитуриент закончил какой-либо другой колледж то он сдает уже здесь внутренние испытания согласно перечне, указанных в вступительных испытаниях. Отлично. Следующий вопрос. Есть ли целевое на начальное образование с английским уклоном? начальное образование с английским уклоном нет, есть нет. целевое, да. А есть определенное количество мест или нет? Конечно. Сколько? Одно-два, не более. Спросили, когда день открытых дверей? День открытых дверей 7 февраля. Отлично. По адресу Межлаука 1, Институт психологии и образования. Ну и может быть вы бы что-то хотели сказать нашим абитуриентам, какие-то напутственные слова, что вы их ждете? Арсений Михайлович, представитель. Уважаемые абитуриенты, что я вам хочу сказать. Наш институт психологии и образования сейчас находится в лидирующих позициях не только в России, но и в мире он достаточно высоко поднялся, поэтому, если вы поступите к нам в институт, даю вам слово то, что вы получите качественное образование, то, что вы сможете закончить наш институт хорошим специалистом с правильной головой, с нужными знаниями, который будет иметь хорошую конкурентоспособность на рынке труда, потому что КФУ – это не просто название, КФУ – это бренд, КФУ – это такое сильное слово, весомое, это узнаваемое слово. Поэтому, когда слышат работодатели то, что закончил КФУ, конечно же, будут в первую очередь присматриваться к выпускникам нашего вуза. Поэтому я вам желаю поступать к нам в институт. У нас все хорошие условия. Студентам-очникам можно быть только один раз в жизни, поэтому... Выбирайте уж самое лучшее, если есть такая возможность. Вот. Ну, спасибо большое. Тогда на этой приятной ноте мы закончим наш прямой эфир. Спасибо большое спикерам за развернутые ответы. А вы, дорогие абитуриенты, заходите в наш инстаграм-аккаунт Казанского федерального университета и задавайте новые вопросы, следите за остальными инсталайфами. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое всем. Пока-пока.